Один из лучших ресторанов города Синеж, Адега де Синеж, который занял первое место по версии TripAdvisor в 2015 году. Этот ресторанчик, который был открыт 140 лет назад, выглядит абсолютно так же, как и в то время. Он так называется, потому что был построен для рыбаков, которые возвращались с работы, жарили здесь рыбу и пили вино просто вот из крана отсюда. Здесь все так, как было при открытии 140 лет назад, но в 75 году, 43 года назад, Дон Луиш и Дона Эдита купили это помещение, и с тех пор они работают здесь со своими сыновьями и дочерями. И это все, что означает? Это означает, что это для людей, которые используют Мы уже 50-40 лет. Há muitas garrafas aí que são 50 anos, 40 anos... E o que, de, o que podemos provar de...? É, sim, isto é a exposição. Ah, Não ok, quê? Não, para vender. Não. Para vender é só esta de baixo. Aquelas de cima, nada é para vender, que é tudo antigo. Está bem. Tudo, tudo. E esta senhora é quem? Senhora é uma fotografia de um pescador antigo, casa da terra, e que me deram para eu pôr ali, que é em homenagem às tabernas. Sim, está bem. É. Isto é o quê? Это что? Жавелин. Это ah, okay. Это мясо дикого кабана. За этим грилем последние 43 года работает один и тот же человек, хозяин ресторана Дон Луиш, которому сейчас уже 80 лет. Каждого гостя Дона Эдита, после обеда угощает специальным напитком для мужчин. А, а, это типа водка. Это для мужчин и, только. Конечно. А для женщин, для девушек и женщин, э, ли, это ликер, медовый ликер. Мелый, мелый. Сауд. Сауды. Я что...